Привет, друзья! В программе Wilcom есть функция разделения цвета, которая используется для удобства работы при формировании дизайна в разных цветовых решениях. Она весьма удобна, если вы работаете над одним проектом и при этом используете несколько цветовых палитр. Для большинства пользователей, работающих в режиме домашнего бизнеса или тех, кто вышивает для себя любимого, эта функция, возможно, покажется излишней. А вот те, кто работает на производстве и кому часто приходится вышивать один и тот же дизайн в разных цветовых комбинациях, разделение цвета может оказаться весьма кстати. Представим, что вам поступил заказ на файл вышивки в нескольких цветовых вариантах. Первый вариант все вышивается в одном цвете, а в других часть объектов меняет свой цвет. Создаем дополнительную палитру. Теперь выделяем объекты, цвет которых нужно изменить, и активируем функцию разделения цвета. Новый цвет является клоном, от которого он отпочковался. Цвет автоматически размещается в конце цвета ряда во всех палитрах. При этом порядок следования объектов остается прежним. Внесите изменения в цвет в тех палитрах, в которых это необходимо и создайте желаемое количество цветовых решений. Переключая палитры, вы можете сохранить файл в стежковом формате, при этом исходник остается один. Вероятно, у кого-то возникнет вопрос, мол, чем эта функция отличается от обычного создания дополнительного цвета. Основное отличие в том, что при работе с функцией «Добавить цвет» изменения в цвете произойдут во всех цветовых палитрах, в то время как разделение позволяет сохранить одноцветный вариант вышивки. Всем хорошего дня и удачной работы!